А, конечно. Да, вот. замка, отправится сдвоенная колонна, которая поведет Бетель и Жуков за Ломонос. Первая группа будет ехать та, которая не может ехать медленно, они поедут 30, 30 километров в час. Официальная часть нашего праздника на этом объявляется закрытой. Ура! Я вот так думаю, нужно брать. поедем, знаешь? Будут! На Ромбовскую горку заберемся, будут. Они а заберемся, не будут. Кто не -то заберется, тому не будут. Altyazı M.K. Да, я не знаю, что, что... вот что будет пройти. Здорово, вот